Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 14 июня 2022 года сегодня мы сделаем апдейт по главной криптовалюте посмотрим на индексные и индикаторные показатели поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то обязательно рекомендую подписаться оставить лайки оставить комментарии поддержать канал нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео а также обязательно подпишитесь на телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии на главной страничке youtube канала с правой стороны есть ссылочки на страничку trading view тоже рекомендую подписаться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 которые используются в обеспечении маржинальной торговли. BINX входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как Кукоин и Hobby. Давайте посмотрим на индикатор страха и жадности. Он нам показывает отметочку 8, и рынок находится в зоне экстремального страха. Тепловая карта криптовалют показывает некоторую разнонаправленность, в основном нисходящая динамика. И также индикаторы по главной криптовалюте показывают нам зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас по ликвидациям. За последние 24 часа ликвидировано 204 тысячи трейдеров на общую сумму, чуть более 900 миллионов долларов. Также хотел посмотреть соотношение коротких длинных позиций тоже за последние сутки. У нас сейчас небольшая доминация по лонговым позициям, но в целом, конечно, паритет 50,30% доминируют сейчас быки. Давайте посмотрим, что у нас также за последние сутки произошло с альтсезоном. Индекс чуть-чуть прирастает, показывает отметочку 27 и давайте сразу к доминации биткоина. Она у нас сейчас на отметке 46, тянулись к отметке FIBA 4892, не дошли до нее чуть-чуть, немножечко и сейчас корректируемся. Давайте посмотрим по классическому набору индикаторов. Секвентал рисует восьмерочку, показывает, что затихает. Тенденция в доминации, но обратите внимание, активный красный манифлоу потихонечку намекает нам на сужение. А дневка у нас в активном зеленом денежном потоке, сейчас идет коррекционное снижение, если зеленый денежный поток продолжится, то будем отскакивать и доминация может прирастать. Но у меня есть основания полагать, что мы прошли половину пути зеленого манифлоу и сейчас может быть снижение, что даст импульсу для сезона. Такое может сейчас произойти. Учитывайте это обязательно в своих трейдах. Но неделька, по-прежнему, еще раз повторяю, намекает на выход в зеленый денежный поток. То есть коррекция сейчас однозначно будет. Волна моментума наверху, мы будем снижаться. Но если уйдем в зеленый денежный поток, то будет как вот здесь. Обратите внимание, волна, скорректировались и пошли в зеленый манифлоу на недельке. Если это произойдет то доминация по биткоину будет еще больше прирастать. Также хотел показать очень интересный показатель. Часто его смотрим. Оценка MVRV. Сегодня начались публикации... Отчета Glassnode Еженедельного отчета Glassnode 24 неделя Если посмотреть о том, что в конечном итоге Говорят аналитики по поводу того Что происходит в ончейн метриках на рынке То в целом рынок биткоинов По их мнению вступил в фазу Совпадающую с самыми глубокими И самыми тяжелыми медвежьими циклами прошлого То есть цена опустилась ниже Совокупной стоимости а, реализации То есть ниже цены реализации эта исторически фаза занимала по-разному от 8 до 24-месячного цикла, пока рынок достигал окончательного дна. И самое главное, что долгосрочные держатели в настоящее время тратят монеты с более высокой базовой стоимостью, чем краткосрочные держатели. Базовая стоимость едва ли более прибыльна, чем совокупный рынок. Но в целом, то есть сейчас, оказывается давление со стороны всех когорт продавцов. В прошлом это сигнализировало о начале финальной и самой болезненной фазы вымывания всех оставшихся продавцов и, к сожалению, такого рода циклы могут совпадать с падением а, на 40-64 процента но опять-таки эта оценка была до сегодняшнего ночного снижения то есть а, с уровня где-то 28 но если говорить об уровне 28 да, просадки еще могут быть и мы с вами сейчас на это посмотрим и самое главное что показатель как раз таки который оценивает а, реализованную стоимость и рыночную стоимость по сути это z-score индикатор мврв а, который говорит об отклонениях грубо говоря он оценивает справедливую стоимость и показывает отклонение между рыночной и реализованной стоимостью и обратите внимание в самые а, мрачные периоды то есть самое дно когда мы вываливались за нижнюю зеленую границу хорошую в целом для покупок у нас индикатор показывал максимально минус 066 сейчас он показывает минус 004 то есть мы впервые достигли отметки ниже реализованной стоимости то есть и потенциал снижения к нижней границе зеленого вот этого вот уровня и даже за него все еще сохраняется то есть мы однозначно в последней фазе сейчас находимся медвежьего рынка но эта последняя фаза раз может затянуться на определенный период вот смотрите достаточно длительный период был но то что мы еще ниже уйдем вероятность этого достаточно высокая давайте посмотрим сейчас на график биткоина и прежде чем на него посмотреть посмотрим что у нас с индексом доллара сразу же Индекс доллара у нас пытается вернуться к 106, как я и предполагал. Идет движение стохастического роса снизу вверх на недельке. Давайте дневной таймфрейм. По-прежнему тянемся вверх, и я думаю, что к 106 можем попытаться потянуться. Уже есть перегретость по стахастическому RSI, волны моментума наверху. Классический RSI показывает уже, уже очень сильную перегретость. Да? Засветление идет по кривой в красным цветом. Но попытка к 106 все-таки отыгрывает то, что мы предполагали. Ну и давайте биткоин. Мы сейчас находимся на отметке 22,5 тысячи долларов. Обратите внимание, мы провалили уровень, значит зону наверное уровней 26.5 и 24.5 здесь была консолидация и мы ушли за нее ниже, то есть самое что интересное я сейчас сразу поставлю 200 недельную, чтобы было видно и поставлю классические свечи в отличие от хайконеши, который у меня установлен, и посмотрите, куда мы пришли консолидироваться. Точно, как и предполагали в последнем обзоре, если мы провалим экспоненциальную, то свалимся сюда. Причем у нас был даже сквиз. Обратите внимание, минимальное значение уходило, по данным биржи Bitstamp, на отметку 20 20816. Здесь, в районе 20 тысяч, есть зона предыдущего all-time high, 1966. То есть увидеть цену на этом значении мы, вероятно всего, еще можем. Но консолидация вокруг 200-недельной говорит нам о том, что мы пришли точно в последнюю фазу. Обратите внимание, мы вот здесь в марте выпадали за нижнюю границу, немножко. И мы на 200-недельной экспоненциальной среднескользящей практически без выпаданий торговались в 2018 году. Если мы посмотрим раньше, это происходило в том числе со сквизами ниже Это происходило в пятнадцатом году Вот мы вываливались за пределы двухсотнедельной Но никогда очень далеко от нее не отходили Всегда были где-то примерно плюс-минус на этих значениях И вот сейчас мы пришли как раз к этому уровню все, конечно, может быть в первый раз, можем отойти и далеко, это рынок. И тут говорить о том, что что-то могло быть как раньше и значит будет обязательно и сейчас, это не факт. Но, по крайней мере, мы оцениваем вероятности с учетом предшествующих периодов именно тех поступков, которые совершала толпа на рынке, когда мы достигали определенных значений с точки зрения и фундаментальных показателей, и с точки зрения технических. И сейчас и по одному, и по другому варианту мы находимся в глубочайшей перепроданности. Обратите внимание на индикатор Sequental. На недельном таймфрейме мы сейчас с вами поставим Хайкенэш, и, и чтобы было понятно, он по нему лучше работает. Секвентал показывает нам последнюю свечу, девятый цикл. Это означает, что это последняя свечка, но не означает, что после последней свечки не могут быть еще две свечи. Обратите внимание, раз, два. Вполне себе вероятность сценарий. Раз, два. И уйти на зону 18. Мы, кстати, об этом уровне с вами говорили и предполагали такой вариант развития событий 3 недели назад. Обзор был 19 мая, если я не ошибаюсь. Мы как раз таки предполагали, что такой вариант развития событий может произойти. Это было связано с тем, что паттерн перевернутого флага, медвежьего флага, мог отработать в эту зону. И сейчас я не исключаю такого варианта еще раз. Даже при том, что у нас немножко не работает некоторый функционал на Trading View. Это связано с тем, что при переносе флагштока он должен видоизменяться немножко. Но то, что мы отрабатываем эту историю... И этот вариант развития событий сейчас происходит, но ну, это факт. Он у нас отрабатывал 19-18 вот в эту зону. Если быть точнее и правильно его поставить. Где-то вот сюда. Поэтому то, что мы сейчас сквизанем еще ниже и где-то в тех значениях будем потихонечку уходить в боковую консолидацию в период накопления на какой период ни один индикатор этого не покажет какая будет ситуация на рынке мы с вами тоже угадать не можем мы знаем точно что сейчас идет ужесточение денежно-кредитной политики со стороны федеральной резервной системы в последний раз мы об этом смотрели у нас идет очень серьезная борьба по взятию под контроль инфляции которая сейчас просто а, зашкаливает на мировом уровне скажем так и сейчас также у нас очень плохая была по ней статистика, вот как раз-таки на прошлой неделе она выходила. И сейчас рынок все это отыграл. На выходных мы с вами в обзоре это предполагали, что это отыгрывание будет происходить. И биткоин с учетом его корреляции с фондовым рынком продолжает вести себя именно так. Посмотрите закрытие фонды пятничное. Очень сильные просадки. Nasdaq композит минус 4% и 68 сотых. SP 500 минус 3% и 88 сотых. Dow Jones выглядел лучше всех промышленных. Бенчмар минус 2,79%. Так что сейчас учитывайте в своих трейдах о том, что нисходящая динамика не завершена. Это, кстати, видно и вот по этому набору индикаторов. Обратите внимание на верхний индикатор. Расширение идет полотна сейчас э, нисходящего. Это означает, что мы, скорее всего, его продолжим. И нижний индикатор EDX показывает закручивание на дневном таймфрейме кривой вверх. К синим значениям это означает, что тренд начинает возрастать. И поэтому, скорее всего, мы увидим еще более низкие значения сейчас. но ну, по крайней мере, в зону 19-18 вероятность того, что нас опустят, очень и очень большая. Что касается коротких трейдов и попытки э, брать отскоки, краткосрочные стратегии сейчас на 6-часовом таймфрейме тоже говорят о том, что мы немножко затихаем и отскок может быть, но пока еще предпосылок к тому, чтобы заходить в лонги, точно нет. Это для тех, кто Торгуют отскоки и торгуют на коротких дистанциях. Если совсем говорить об интродей торговле, она тоже очень слабенькая, я имею ввиду в лонгах. Цикл сейчас завершился, вот он, был отскок, и сейчас идет боковая тенденция. И скорее всего, через какое-то время будем опять корректироваться вниз. Продолжим. То есть сейчас очень опасно торговать на короткие лонги и контртрендовые стратегии. Учитывайте это, пожалуйста, в своих трейдах. Ну и Наверное, на сегодня все. Коротким таким обзором обойдемся. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Будем продолжать следить за рынками. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик и подпишитесь на телеграм-канал, Telegram телеграм-чат. Telegram Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша. Всем хорошей недели, канал Индекс Рейд и до новых встреч.